Животных, которые летают, значительно меньше, чем лишенных этого умения. Это насекомые и птицы. Полет возможен благодаря подъемной силе. Давление воздуха под крылом больше, чем давление воздуха, проходящего над крылом. Эта разница в давлении и создает подъемную силу крыла, которую удерживает животное в полете. Самые лучшие летуны – птицы.